горячее масло. После того, как продукты приготовились, корзина просто вынимается из ванны. Во фритюре готовят куриные крылышки, рыбу, овощи и многие другие продукты. Продукт прожаривается равномерно, приобретает красивую аппетитную корочку. Профессиональные фритюрницы Apache могут долго работать в интенсивном режиме, а также у них интуитивно понятное управление. В ассортименте компании Apache присутствуют фритюрницы 700 и 900 серии, глубиной 700 и 900 мм соответственно. Электрические фритюрницы это APFE